Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. Тема а, этого расклада будет звучать так. А, что говорят у тебя за спиной, да? А, возможно, тебя этот вопрос умаует в последнее время, да? Ну, вот честно, как бы я не советовала бы слишком часто такие темы для раскладов открывать, потому что ну, зачем себе лишний раз портить настроение, да? А, но иногда полезно, конечно, было бы узнать, что кто о тебе думает, что обсуждает, что говорит, что освещает, кому что интересно, а, какие, какие вещи до тебя, до твоих ушей не доходят, да, было бы иногда полезно знать. Так, давайте у нас сегодня будет три варианта, да, но они будут более более подробно, скажем так. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Давайте вот поближе, наверное, чтобы вам было удобно выбирать. Все, выбирайте, ставьте на паузу. Там в описании будут указаны все как бы, тайм-коды, так что все, мы продолжаем. Так, первый вариант я тебя приветствую. Оба-на. оба Так, понятно. Еще вас так не любит, что ли? Что прям вообще жизнь какая-то. Первый вариант. Вас что, так, так сильно не любит? А -а -а, так. Uh, у ну, первый вариант тут как бы в принципе все понятно вас обсуждает достаточно большое количество людей и эти люди даже могут быть и не знакомы друг с другом то есть это из разных сфер жизни у вас могут люди обсуждать потому что ну, тут как бы об этом uh, так очень много зависти, очень много лжи в вашу сторону льется, всякого говна, да. А откуда это все? От того, что у вас, не знаю, сейчас как бы мы не спрашиваем о том, как у вас сейчас на самом деле дела обстоят, да, но то, что люди обсуждают о вас, а они говорят не вещи по ваш адрес, а именно, что у вас все по одному месту, что все сферы у вас просто, ну, просто слетели по низам, что вы там чуть ли не это, не позанимали денег там, не в долгах, в шелках, все остальное, да, а, что... что у вас фехерова, вот так вот, Насколько это правда, я не могу судить в плане. Мы сейчас гадаем мне про это, да, у вас может быть вообще все шикарно, просто вы там устроены по жизни, ну, как бы о вас просто из зависти говорят, да. А могут, а может быть, у вас не все так пр прекрасно и радужно, да, но тем не менее, вас ну, засирают, вот так скажем. Типа, что вам по делам и все остальное, короче говоря. За особые заслуги. Ладно, давайте посмотрим, а как на самом деле? А, ну на самом деле? Ну, на самом деле все не так уж и плохо. Но у вас, возможно, у некоторых разбитое сердце после недавнего расставания все остальное, да? Вы, некоторые из вас, на новом месте сейчас обживаются, да, вы переехали, возможно, недавно, или вы поменяли место работы, то есть, да, тут ну, разные вещи могут быть. Ну, как бы, в принципе, у вас все неплохо, но вот о зла, о злые языки о вас, о вас говорят такие вещи, которые не являются действительностью. Так... Что еще это говорят? Чё, почему. А давайте спросим, почему они это говорят? Ну почему они говорят? что пидораса вот так вот. А, не Поэтому так и говорят. Ну, на самом деле, люди, которые это говорят, они у них очень много денежных обязательств, тут вот об этом говорится, то есть они хотят эту стабильность, которая есть у вас, я как понимаю, да, какая бы она ни была, но она у вас имеется. И людям просто, ну, тупо завидно, тупо завидно, потому что, как бы, у них этого нету, возможно, они хотят на фоне выглядеть совсем иначе, хотят ну, быть, быть, респектабельными, да, основательными такими, да, понабрали там ипотек на херово тучу лет, да, когда там, и нечем платить даже, вот, и их дети будут эти, как бы, долги выплачивать. Но они вот эту красивую, ну, это все нужно для красивой картинки, чтобы все знали, чтобы все видели, как они херенно живут, да? А вы не брали ничего, как бы живете в своем достатке там, по а, как бы по своим, живете по своим, а, как это говорится, доходам и как бы никого не трогайте, да? А людей это раздражает, как это бесит. Да, вы не шикуете, вы не пытаетесь людям пыль в глаза пустить, да, но когда нужно, вы как можете спокойно, спокойно нормально деньги там потратить. В плане суммы денег хорошую можете потратить на себя, на любимого. И людей это бесит, потому что вы как-то это непринужденно слишком делаете. Слишком легко. Как будто, знаете, вы там. Землю не рыли зубами, чтобы вот эти бабки получить свои, да? ну, ну, сует нос куда не надо. Вот, блин, короче, что тут еще сказать. Кстати, многих это могут проиграть что-то родственники, блядь. Родственники вообще такие, иногда гнида бывает, честно говоря. Но не будем о плохом. Так, первый вариант, я с вами все закончила. Давайте второй вариант, я вас приветствую. Ну, ешь-мой, ешь. Сейчас от часу не легче. Ну, что-то тут вообще, ну, тут тема расклада, вы же понимаете, да, какая же. И, и, и, и, и что о вас говорят? Ну, а что тут карта дьявола может там сказать? Ну, как бы, все тут понятно. Тут ну, не только говорят, тут и что-то делают, я могу так сказать. что карта дьявола просто так не падает в раскладе. Мы все прекрасно это знают. Кто это? Кто это делает? Вот тут, э -э, тут может это кто-то третье лицо делать. То есть это вы этого человека не скажем так заочно, не, ну, можете знать но вы не близко с этим человеком знакомы и общаетесь там, да это человек не ближнего круга ё -моё. ну тут прямо кто-то делает на вас работу однозначно потому что, ну, просто так, такие карты они не вылазят раскладе это третий лишний а, могу вот так вот сказать как, как я это вижу, да Вашу пару кто-то влез Ну как бы это мне не звучало Притянуто за уши и все остальное Тут реально кто-то влез Некая жрица да Для чего она это сделала? Я бы не сказала, что ей нужен был этот мужик ваш, ну, или там ваша девушка, если на то пошел там у нас там, не знаю, какие ну, ваш партнер, короче, ну. я бы не сказала, что он нужен был этому человеку. Это их история, и история та, которая не связана с вами вообще, то есть это была, была, была работа проделана на того, его на вашего бывшего партнера, да? Ну, тут я человек бывший уже, потому что, ну, тут не... Я не вижу ни по одной из карт, да, что у вас там до сих пор любовь-морковь нет, вы уже давно не вместе, возможно. Да, насколько давно, решаете как бы, сами, что я тут... Э, мне нет смысла гадать, да, там, месяц вы назад расстались, или, там, 10 лет назад, тут разница не имеет... М Могу точно сказать, что эти отношения не были для вас в самом начале расценены как какие-то серьезные, да, но вот человек, который сделал работу, он делал работу на того человека, да, вашего партнера, а заделал вас, так могу сказать. А в этом плане, конечно, хорошо, что вы не являлись, как бы, да, целью этого человека – но могу сказать так, вас шандарах, конкретно, а вас прям конкретно шандарахнуло. Иначе вы бы здесь не сидели сейчас, я так думаю, на раскладе. <сёк> <сёк> Вам совет, да, вот карты говорят. Они говорят, что говорят, защищаться надо, Все остальное... Материалка у вас, да, полетела. Вы сейчас на материалке конкретно озабочены. Вы прям стараетесь свой материальный канал как-то держать в строю. Ну, то, что вы выбрали вот такой путь решения, да, это верное решение. Вот смотрите, тут какие карты вышли. Вы вы уже неспроста зашли на этот канал, неспроста вообще-то да, раскладами всем остальным. У вас же есть щупи, да? Вы же, вы же реально нужен не просто так. Вы человек такой, как бы, да, материального склада ума. Человек, который не особо, знаете, материалисты, они же не особо верят во всю эзотерическую ебатню, да? Для них это вообще херня полная. И только когда человек сталкивается с чем-то необъяснимым, да, вот не, когда не может объяснить вот рационально какие-то вещи своей жизни, особенно когда это связано с ними непосредственно и в плохом ключе, да, а до кого-то там доходит спустя третий раз. Ой, извиняюсь. До кого-то доходит там через пять лет. Ну, для вас в любом случае до них доходят, как таких как люди, да. Вы начинаете углубленно этот момент изучать. Вы, вы дорылись, докопались до да, истины. Я вас с этим поздравляю. Да свое надо всегда защищать и отстаивать. Ибо, как говорится, нехуй. Да. Вы тут уже от всего избавились, уже даже развиваться пошли. Молодцы, молодцы, что я могу сказать. Ну сейчас, сейчас давайте, давайте глянем эти картишки на тот момент. Сейчас о а, а вас говорят и что? Ну что тут можно сказать? Хотели бы, да не могут. Нечего вам сказать. Что, ну как бы вы я не знаю, что вы сделали для этого, да, но вас как только как-то хотят обсудить, да, и у них нет информации для того, чтобы пора полоскать ваши косточки, да, у них тупо нету информации за вас, потому что, ну, либо вы не афишируете ничего, что у вас не рассказываете там, да, или просто вообще у вас полная аскеза какая-то, или вы полностью как бы изолировались от людей, или же, ну, все что угодно может быть, да, либо вообще просто вычеркнули этих людей из своей жизни. Ну, у вас а -а Вас вообще никто не может обсудить. Ну, потому что, ну, нет, нет, никак невозможно это сделать. Ну, и, может, вы еще на морок положили на эту тему, как бы чтобы у вас не это самое не полоскали. Но всякое же бывает, да, там. Чтобы невидимые, грубо говоря, для людей были. Вот они вот захотели, и, и, и раз у них там чайник ступил, пополоскать им косточки там захотели, они там еще что-нибудь басы у них там стакан разбился, и они побежали осколки собирать. Ну, вот в таком духе как бы, да. Какие-то отвлекающие моменты возникают у этих людей сразу, моментально прям. Как только они начинают о вас что-то говорить. Ну, потому что второй вариант тут прошаренный вышел. Третий вариант. А так, двоечки я с вами прощаюсь. Третий вариант, я вас приветствую. Ч за? Ч за человечек вылез? А, либо это человечек, да, может быть, который у нас а, в к вам а, более низкий, да? А... Ну, как бы в отношении между вами, да, с этим, с этим человеком или с этими людьми, вы доминантную позицию занимаете, либо, либо это просто ожидание вот этих людей, да, чтобы что-то как бы услышать о вас. Вот, по вот, одной из звуков вот. вот, вот, вот, вот. А может, все вместе? Все что угодно, может быть. Так, третий вариант. Чего у вас говорят Тут как-то все странно, не однозначно, я бы сказала. Я бы тут так сказала. Это скорее не о людях, которые вас обсуждают, а о вас самих. Да? Вы какие-то новости, возможно, ожидаете да, в свой адрес касающиеся вас, о вас и все, что с этим связано, да? Какие-то новости связаны с каким-то большим финансовым каналом, скажем так, с прибытием ресурсов. Кто-то кого-то ищет. Вот тут реально, тут карта говорит, кто-то кого-то ищет. Тут он, возможно, потерял а, человека, близкого, да? Ну, ну, типа из серии чувак вышел за хлебом. Вот так вот. Ну, может быть, даже так. И вы вот ждете. Ждите новостей об этом. Потому что вот тут карты не говорят о том, что у вас там какая-то безмерная любовь, тут, тут карты говорят о том, что вам нужно какие-то свои моменты решить с этим человеком, связанные, по закону, возможно, да. но решить. И вам нужно, как бы, весточку увидите, когда этот человек появится и все остальное. Потому что у вас эта ситуация стопорит. Так, ладно, давайте посмотрим. Ну, у кого-то вздыхатель есть. Интересно. Короче, у вас тут выбор, и вы просто выбираете, кого лучше выбрать. Вот так вот я могу сказать. Ну, любовную тему не особо интересно сейчас. это Высасывать из пальца, да? Ну, у вас все хорошо, что вы паритесь в этом плане. Выбирайте, кого хотите. Кто подушит, вы выбираете. А ну, вот если не подушит, то... Не будете счастливы. А если хотите, можете вообще подождать, и у вас придет более. Ну, если вы, допустим, переживаете, вот что у кого из двух выбрать, допустим, потенциальных партнеров, и вы в чем-то не уверены, то лучше вообще, то есть подождите просто того самого, и все. Не делайте себе мозги, да? Потому что он тоже скоро придет рядом. Он тут находится. Что-то тут какая-то бытовая фигня пошла. Ну что, соседка соседкам ничего не рассказывайте с вами. По лестничной клетке. Чему стал прислать? Ну, реально, блин, базарные бабы какие-то. И не только бабы базарные. куши бывшие нагрянет, и потом будет там Марокко. Э, никому нахрен лишний раз ничего не рассказывать. К себе тоже не водите лишний раз. Своих ухажеров домой, чтобы не видно было, что у вас тут явно кто-то пасет вас. Конкретно прям следит за вашими движениями движениями с кем вы чего вы как вы нет добрых намерений скажем так а, потому что ну как им кажется может добрые да они, и, им, им типа аля виднее там как у вас в семье дела обстоят что э, это типа мужик так просто э, не исчезает за хлебом да не идет а значит по любому баба виновата все остальное как бы ну, тут грубо говоря если да. А, можете можете как-то на свою ситуацию это перекинуть, суть-то нет от этого не меняется. Как бы, да? а, если вас волнует момент того, что вы не справитесь сами, не поднимите там свою семью, это вообще не палится, у вас для этого все рычаги есть, у вас даже вон, ну, сколько мужиков выполнено, да? потенциальных а, партнеров. Вам нужно быть увереннее в себе, да? в этом как бы и заключается вся ваша проблема от уверенности в себе от любви к себе у вас как бы люди к вам потянутся соответствующие поэтому сильно не переживайте на этот счет все у вас шоколадно в принципе как бы вам досадно сейчас это возможно не казалось но тем не менее у вас еще лучше будет просто главное себя любите уважайте от отсюда у вас и все пойдет Ладно, я с вами прощаюсь. До следующего видео. Всем пока.